Итак, мы продолжаем прохождение легендарной игры Warcraft 3 Reign of Chaos И продолжаем кампанию, которую мы начали благополучно несколько серий назад Ребят, кто, кому интересно, можете посмотреть, открыть плейлист по Warcraft на моем канале И все серии до у меня есть То есть До этого у нас, ребят, была глава оборона Странбарда Теперь у нас следующая глава номер два Заварушка учебного камня Продолжаем, друзья Прохождение компании Warcraft 3. А глава 2, заворожка у Черного камня. 20 минут спустя в ставке Утера неподалеку от лагеря клана Черного камня. Приступаем. Вот я смотрю, разбили лагерь альянсы. А, -а, а, ты как раз вовремя. Я отправил двух лучших рыцарей на переговоры с вождем орков. Они должны вот вот вернуться. Так, так, ну-ка. Ага, одни лошади вернулись <laughs> Без рыцарей, я смотрю Что-то с ними пошло не так Проклятие, эти орки никогда не сдадутся Тогда в атаку и уничтожим этих тварей Точно, Артес, молодец, Запомни, я Артес. также хотел сказать Мои паладины В своих поступках мы не можем следовать одной лишь мести Позволив жажде крови затмить наш разум Мы станем такими же, как орки Ты прав, Утарь Теперь, если у тебя еще остались силы, я хочу, чтобы ты возглавил эту атаку. Я? Ну, конечно. Я останусь здесь и буду охранять лагерь. Я не подведу тебя. Я знаю, мой мальчик. Ну что ж, мы продолжаем преследовать орков, которые взяли Мне заложники некоторых людей. И нам сейчас важно... У Разумеется. них их отобрать. Конечно. Значит, есть основное задание обустроить лагерь, построить казармы, построить две фермы и нанять 6 пехотинцев. Давайте, ребятки, приступаем. Ну что ж, поехали, начнем с пехотинцев. Нам потребуется пара работников, хотя пара работников у нас уже есть. И да. одного мы, наверное, сейчас отправим на постройку казарм. Да, нам нужны казармы, нам нужны войска. Вот сюда, вот я, наверное, поставлю казармы я и готов. уже начнем производить. Войска. Так, готов? Молодец. Давай вкалывай, братишка. Так, значит, для этого мы отправляем хорошо. на золотой рудник. Хорошо. Хотя ну, нет, я пусть я на хочу. дереве лучше стоят, потому что дерево нам тоже а, нужно. Смотрю, у нас тут утер туда-сюда патрулируют. А это значит, что скоро нас нападут. Давайте-ка улучшим какую-нибудь из башен. Отлично, еще да, один готовый работать, пришел. Хорошо. Давайте, ребят, а, распределим хорошо. наших работников, чтобы они уже начинали добывать лес. Пока что нам одного строителя будет вполне Не достаточно. Так, пройдем немножечко нашим план. паладином, нашим Артасом сюда. Конечно. И разветаем немножечко Зачем обстановочку, отвагу. что у нас здесь Разумеется. имеется. А попутно сохраним игру, чтобы у нас было... Э Чему возвратиться. Во так, имя, ну что ж, брат. давай, Артес, родной наш. Расследуй Отличный здесь все, О, тут мы нарываемся на какую-то заставу. Встрече, Хочешь с нами? Конечно, хочу. И какая же дичь нужно гномам в этих лесах. Какая же дичь. Вы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь наделяет клинок силой огня. Себе. Если ты поможешь моим друзьям, мы с радостью поделимся с тобой. Добычей. Помогу, чем Огненный клинок мне не помешает. Конечно, Дракон, помогу. Ищем, зовут Сиренокс, теперь он не уйдет. Надо срочно помочь. То есть, смотрите, зашли мы сюда, и нам Где здесь два? дали четырех бойцов. Замечательно. Давайте пороховую смесь мы разовьем. Свет Бойцы нам пригодятся. Я думаю, план. что сейчас сначала нам нужно вернуться Разумеется. в лагерь. Ведь За скоро будут отвагу. на нас нападать орки. Конечно. Ну и постараемся сохранить всех отвагу. своих юнитов. Да-да-да, то есть нам не нужно, кланерс. нельзя не терять ни единого юнита. По так, посмотрим, что у нас здесь в ящичках. Конечно. Раз, давай, Артес, работай молотком. Отвагу. Работаем молотком как тор. Так, зелье, защ... свиток защиты. У нас есть свиток исцеления. У нас есть Разумеется. свиток защиты. Пускай он здесь и останется. Что можно улучшить? Улучшим Депра. башенку. Конечно. Постройка так, ну что ж, мне предлагают поохотиться на дракона. Гномы. И я, наверное, сейчас скоро пойду охотиться. А для начала. О, у меня же здесь форки уже пришли. Хорошо. У меня Наш здесь пришли уже орки. Осождаю Пойдем, и их накажем. Теперь я действительно Они навал. ломают мои постройки. Замываться! Вообще, хренели. Ну-ка, давайте вырубим здесь всех этих ребят. Нельзя ломать мои постройки. Я что, зря и их строил, что ли? Завершено. Теперь я действительно не за надо, ребят, потерять бойцов. Подхилим. Хотя, кстати, наш утро, кстати, он тоже килит. И заметьте, у нас наш утр с серебряной длани 10 уровня. Я служу нам свету. сейчас это только на руку. Отличный ну что ж, отразили атаку, и я думаю, пора выступать нам. Не Немножечко сейчас золота. башенки Чего? мы здесь подремонтируем. Да, Отправим работничка на угу. а, определенные работы ну, по ремонту. Пошел. Вот он здесь сейчас у нас будет занят ремонтом. А, так, Постройка так, так, да. если честно, мне так, кажется, что работает? вот здесь у меня мало людей на добыче золота Давайте-ка еще двоих ребят отправим, потому что мне кажется, что двоих ребят как раз здесь и не хватает Так, Утер, значит, пускай нас патрулирует. здесь у нас башенка строится не а, нужно Давайте поставим курсорчик на нашего Артаса и, Ну, я все-таки предпочту сейчас проапгрейдить как следует башенку вот это вот можно было бы, да? Не хватает золота. Сейчас золото, ребятки, наберут. Золото. Давайте, давайте, все отлично. И Ведь мы уже выдвигаемся. Света. Пойдемте по попробуем поохотимся на дракона, Разумеется. да, который, который нас наспит. По квесту сейчас. Постараемся выполнить За этот квест. Попутно ломаем всякие-всякие, всякие, короче, ящики. Разумеется, постройка завершена. Так, ну что ж, давайте сохранимся тогда, да. То есть, у нас дракон все-таки такой, непростой должен быть. И нам мне иногда не помешает лишь конечно. Раз. Отличный план. Так, заходим, значит, сюда, конечно. смотрим, здесь у нас какая-то удивительная пустыня. За честь ага, вот и первый конечно. дракончик третьего уровня. Давайте-ка его права. расстреляем. На так, ну, насколько я помню, я какое-то улучшение да заказывал э, в кузнице и у нас именно это было стрелковое оружие, свет дает Оружие нам Осождаёт нужно враги. для того, чтобы лучше можно было раздамажить Разумеется. этих дракончиков. Так, так, так, Утер, давай-ка уже поспособствуй здесь, На реши давай. проблему. Да, да блин, моего фокусит от крестьянина Отлично Путер действует пошел. просто великолепно Наши башни, я смотрю, здесь помогает. Вот здесь хорошо. вот ничего не очень хорошо Ты говоришь Но хорошо, да, а у нас не очень хорошо Вот здесь надо срочно отремонтировать Все дело, угу. захиль ты уже крестьянина Путер, блин Но У тебя людей пошел. тут убивают, а ты его даже не хилишь Ну вот а Мы пришли, к тому пришли Так, здесь у нас что? Утер, я, я думаю, там себя. отобьется. Пойдемте, ребятки, дальше У нас здесь дракон Великий и могучий. Конечно. Нам надо его наказать. Давайте его накажем. Постараемся дракона наказать. Начинается фокус нашему бойцу. Стараемся его держать. Стараемся удержать всех наших парней, чтобы никто у нас не просадился. Отлично. Так, я думаю, что что-то надо доставить щит возьмем или все-таки ауру защиты, друзья. Давайте возьмем ауру защиты, чтобы мои войска, которые рядом со мной были прочнее намного. Разумеется. Так, подхилим нашего бойца Сердце Сиринокса. Ну давайте вместо лечебного Конечно. зелья тогда возьмем. За честь и отвагу. Отлично. Разумеется. Лечебное зелье ну, план. Артасу в принципе ни к чему. Разумеется. Со временем возьмем божественный щит, но вообще ему Конечно. ни к чему будет. Ну что ж, вернемся к гномам тогда. Да, Здесь ремонт должен быть обязательно, а после уже перейдем к постройкам. А, в дальнейшем. Так, здесь раз, два, три, 4, 5, шесть Надо крестьян, этих самых не крестьян, а бойцов надо заказать, которые пускай идут к карт Картесу Или пускай лучше они здесь а, на подмогу утеру идут. Собирается вот возле этих ворот, в случае чего будем отражать атаку. А, нужно также так. Квест выполняем. От них оно будет разить врага огнем. Не нужно кланяться. Хм. Ну-ка, что ты там перекуешь? Посмотрим. Нам сказал гном, что он сейчас перекует для нас оружие. И что же Где он нам ран? даст? Итак, ребятки, сфера огня, которая дает 5 урона. И Не теперь она в руках трапиться. нашего Света Артаса. Ну, замечательно, друзья. Отличный подгончик. Благодар... Благодарности вам за и респекты за это, за все. Конечно. А мы пока идем готовимся отвагу. к атаке. Я, служу свету. Я думаю, атака Разумеется. орков в скором времени повторится. Конечно. И нам лучше Разумеется. бы сейчас встретить, Отличный как говорится, план. их уже Конечно. с оружием Отличный самим план. постараться. Давайте-ка пошаримся плану. здесь в округе Конечно. и посмотрим, что у нас есть. Разуме. Здесь у нас, значит, гнолы. Постараемся с ними что-нибудь сделать. Мы так, нас как напали. у нас здесь ремонт идет? Нормально. Ремонтирует у нас братишка. у нас права. все нормально. Так, он все отремонтировал. Но этого недостаточно. Нужно усиливать срочно защиту. Да. Поэтому строим башню здесь. А тебе в помощь, наверное, нужен еще будет один паренек. Сейчас мы его наймем. И будем уже заниматься строительством. Я вижу, не что нужно, у нас орки пробежали. Завершенно. Мы, наверное, сейчас их сзади Очистите обойдем. Зелеманы. Так, сзади сейчас Очистите обойдем. Отвагу. И зайдем Разум. к ним прямо в тыл. Разум. Все, ребят, я давайте я атакуем. Я готов. Орки здесь вообще не вовремя. Давайте их быстренько сейчас расшатаем. Так, так, так, так, отлично. Путер нам сейчас поможет в этом. В этом я не сомневаюсь. Так, давайте-ка разовьем здесь защиту всю. Максимально... Так, бойцов да, стараемся, не теряем. Да, все отлично, да. все под контролем. Так, ты идешь, значит, сюда и строишь здесь Хорошо. башню, а ты у нас Чего? занимаешься Хорошо. ремонтом. Все отлично, пока а у нас, враг? пока мы отпугнули наших, значит, бойцов, сейчас давайте-ка соберем армию. Так, давайте все-таки на Артеса мы это все дело направим. Куда у нас уходят наши бойцы, интересно бы узнать. Что-то я, если честно, не вижу их. Где у нас бойцы наши? Невидимого фронта, блин. Не нужно кланяться. Рядом с Артосом только один За боец, я разумеется смотреть. У нас один отвагу. пехотинец только на ней. Давайте разумеется. здесь тоже все почистим как следует. Да, господин. Готово. Здесь? Мурлоков нашли. Наверное, их лагерь где-то неподалеку. Да, возможно. Сейчас будем искать. Так, что у нас с пехотинцами вообще, не понимаю? А, у нас с вами закончилась провизия. Черт возьми, надо строить Хорошо. сейчас не башни, ну, а строить надо завершено. сейчас дома. Хорошо. Блин, забыл я совсем про эти самые халупы Надо же строить еще хижины Ну да ладно я служу свету. Пойдемте Отличный с мулоками здесь разберемся уже так, кольцо защиты Значит, сфера дня. Фокус, фокус в одного Максимальный фокус В одного типа В одного мулока. А, боевые когти, друзья Вместо чего возьмем? Вместо зелья маны Боевые когти это хорошо, они дают нам еще к атаке. Свет Все, выдвигаемся обратно. Наш город а мы расшатали. Теперь дело за орками. Пойдемте-ка мы их накажем. Что-то здесь, смотрю, совсем распоясались. Сейчас мы их накажем. Сейчас мы постараемся. Наш арта сейчас Мас разит просто с дикой силой. Не У него офигенный урон. Просто нереальный, да, с молотка раз, просто раз, вот, вылетает. Расшатываем этих мы орков, сына. как нехрен делать. Так, идем, значит, да, создаем дальше армию свою. Строим здание. Так, здесь у меня, так понимаю, работника одного мы его замочили. Лучший работник года был, друзья, его замочили. Ну вот эти орки нам, а. Они нам постоянно только досаждают. Я думаю, Сочисти что пора отвагу. бы уже заняться их отрядом. Так, Замыраться. что здесь такое за застава? Что, не ждали, да? Не ждали, а мы пришли. А вы не ждали нас. Вон, замечательно! Пощады. Сейчас мы вам и наваляем. Сейчас мы вам и раздаем. По заслугам. Я служу светом. Катинцев нас прибавляется, смотрю, Разумеется. замечательно. Подкрепление За подходит. Надо срочно план. лагерь Разумеется. выносить. Постройте да, больше ферм. Ферма готова. Ох ты, как их там много-то, а! За честь и отвагу. Постройка завершена. Так, так, так. Отлично. Да, они на, на нас все сагрились. Сейчас будет жесткий Твои фокус. За честь и отвагу. Так, так, так, Жесткий Конечно. фокус самых слабых Где сразу права? идет. Давайте, ребята, расшатаем, отвагу. постараемся их. Так, жесткий фокус Разумиется. слабого. За честь и так, отвагу. Пора, бы, пора бы применить свиток какой-нибудь, да? Усилиться. И постараться Разуми. уже как следует их наказать. У нас сейчас защита неплохая идет. Так, стрелка моего Отличный атакуют. План. Стрелков отводим. Стараемся, фокус держим на бойцах. Не бой. Все-таки теряем и воинов Разум. потихонечку. Задание бай, выполнено. Устройте лагерь. Ребят, фокусим, фокусим по одному. Я служу сверху. Так, так, так, блин, фокусит Отличный моего бой. бойца. Стараюсь держу. Дает мне силу. Стараюсь, держу. Стараюсь, держу. Нельзя я... терять, друзья, нельзя. Потерял еще я одного бойца свет. своего я. Ех ты, черт побери, а. Ну ладно. Кто-то ну, на... кто к нам пришел. Мастер Клинка Черны из клана Черного Камня. Небес, и этот жалкий мир сгорит в огне. Так говорят колдуны из клана Черного Камня. Да, эту песню я уже слышал. Вас ничего не учит. Это был только призрак. Проклятие, чего они добиваются? Мастер Клинка, значит, пришел и сказал про демонов. Прилизится конец света. Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти от... Нифига себе он борзеет. А смотрите, лев, налево и направо просто валит. Это те Убили самые тёрта. люди, которых Уничтожать мы согласились Свет обратно дает. возвратить. Ну, держитесь, орки. Теперь Артез действительно зол. Теперь, действительно зол. Теперь вам придется плат. отплатить Самый за все. Так, стрелков держим на расстоянии. Сейчас мы сделаем еще одного паренька-стрелка, да? Возможно, еще одного. И еще пару пехотинцев. Так, не нужно. Вы клавиш. вырубили меня. Вырубают Разумеется. моих ребят. Захилил, как сожалению, не того. Сил. Постараемся сейчас пробиться. Всеми возможными способами. Так, не получается у меня всех удержать Еще одного вырубают Остается несколько стрелков Но мы постараемся сейчас С этим составом Как следует здесь навести шороха отлично Нет, нет, нет, нет. отлично, добиваем Выносим этого паренька И приступаем уже к казармам Срочно Так, вырубаем, вырубаем, вырубаем, вырубаем его Не нужно кланяться так, пока пускай у нас э, наши как, пехотинцы как? дамажат казармы, я служу мы свету. будем дамажить всех, кто подходит. Что прикажет? Так, раздамаживаем, меня, ребят, казармы все. К бою готов замечательно. Так, еще надо нам кого-то призвать. Еще давайте больше пехотинцев. Я думаю, сейчас этот на... На... лагерь надо расшатать. Иначе они нам не дадут спокоя, не спокойствие. Они нас в покое сверху, просто так, ребят, не, ребят, не оставят. Давайте, стрелки, работайте. И хотимся, пускай дамажит, пока у нас эту самую штуку. Отлично. Все, фокус в нее. Служу свету. Фокус, все сюда. Сейчас мы тут все это дело как следует немножечко а, искореним. А то орки что-то совсем распоясались у нас. Совсем уже забыли, кто здесь хозяин. А? Сейчас наш артест наведет здесь порядок. Где Ладно, ребят, продолжаем О, вести осаду лагеря орков. А, Какие-то они странные руки мутят в плане того, что с демонами что-то пытаются заключить какой-то союз. Вот мы сейчас именно из-за этого и они стараемся по их искоренить отсюда. Меньше будут с демонами водиться. И тогда мы не будем их трогать. А сейчас уж придется... Поэтому, я смотрю, пехотинцу стало плохо. Надо его отвести. Свет дает мне силу. Так, Отлично. Ну, я так понимаю, что здесь все. А, а, в, в, в остальном, думаю, уничтожение Разумеемся. остального не нуждается Отличный все план. Все, ребят, выдвигаемся. У нас здесь где-то есть ключевая права. фигура, которую нужно также искоренить. Здесь уже, ребят, ничего у нас не восстановится, потому что нет у нас работников, кто бы восстанавливал, Конечно. да, все это дело. Посмотрим, где у нас тут еще секретные нычки есть. Тут я На смотрю, никаких напали. проходов нет нигде. Так. На нас опять налетели. Конечно. И успеваю, я спасаю рыцаря. Теперь я действительно пехотинца. Давайте еще вот здесь, вот как следует. Там еще, смотрю, подкрепление подбежало, а. Откуда вы соберетесь-то, а? Как Мне как пехотинца своего, хоть что-то спасти. Не нужно А то он у меня в болезненном состоянии находится. Так, все замечательно. Сейчас наш Артес бегает за, за свитком защиты. И мы продолжим. Свиток защиты нам пригодится, ведь там финальная ключевая фигура у нас осталась. Так, тут у нас золото, значит, добывается. Я думаю, что делать нам еще кого-то не стоит. У нас на максимум все, у нас что 5 стрелков и 6 Есть пехотинцев. Это, ребятки, более чем. Сейчас Артес только возьмет свиток защиты. И мы уже под Не этим бафом... Кланяться. Хотя За можно даже, я думаю, отвагу. его и сохранить да, до следующей битвы. То есть свиток защиты и свиток исцеления мы возьмем, потому что я знаю, что предмет у нас, ребят, в следующей миссии переносятся. Они нам просто-напросто пригодятся. Так-так, ребят, остается ключевая фигура. Да, тот броня. самый а, полоумный орк, мастер клинка, который а, пустил, как говорится, на шашлык наших людей ради какого-то ублажения свет демона. Дает мне вот мы сейчас попробуем ему объяснить, Где что ран? Ран? он был неправ. Все, пошли, ребятки. Разумеется, пошли сейчас. Мы ему растолкуем Разумеется. как следует, кто он Отличный или что он. Конечно. Так, так, так, ну что, клан. мастер клинка, доигрался. Сначала идут в бой наши пехотинцы. Хотя я, наверное, Не сам попробую. Я сам смогу сдержать Разумеется. много дамага. Давай, ребятки, я врываюсь, а за вы следом за мной. Вы, ребят, следом за мной на поддержке. Я Родовальон! постараюсь сдержать на себя весь его урон. Ну силы. что, братишка, давай попробуем, поговорим с тобой. Вот он расчленился. И сейчас кто-то из них сделает вихрь, по идее, да? Кто же из них сделает вихрь? Кто же из них? Кто-то из них дамажит. Но кто, я не знаю. Так, я не вижу, что кто-то делал вихрь. Никто не делает вихрь. Нашего Артеса сейчас расхреначат просто-напросто. Артес помер. Ничего, ребятки, хорошего. Но мы постараемся сейчас все-таки объяснить этому типу, кто здесь хозяин. Блин, а где же он? Где-то он дамажит, я вижу. Я чувствую это. Так, попробуй вот этого сфокусить. Это у нас настоящий или где-то не настоящий? Так. Не попали. Ребят, без Артеса, думаю, будет тяжко очень. Без Ортеса тяжко, но мы постараемся. Давайте, ребятки, работаем. Это опять не он, а где он-то? Кто из них? Ага, вот, вот он, вот он, наш главный враг. Я смотрю, у него очень неплохо получается критовать. У него есть такая фишка, как критический удар, и он сносит очень много КП. Ничего, ребятки, у нас не вышло. Похоже, пора, пора воскрешать нашего замечательного героя. Ну что ж, я думаю, со второй волной мы точно справимся, друзья. Так сказать, вторым натиском. Сейчас, секундочку. Да, не рассчитала немножко силы. А пустил своего героя на мясо. И почему-то наш вот этот противник, он не собирался кастовать заклинание. Я хотел просто вычислить из этой четверки, кто же из них а, есть настоящий мастер клинка. И потихонечку сфокусив его его аннигилировать, но не получилось, друзья, у нас немножечко и не хватило готов. сноровки, немножечко не хватило у нас умения, и поэтому мы благополучно слились. Но сейчас я вам обещаю, что в такого не повторится, хорошо, что здесь мы не проигрываем из-за того, что теряем героя. Сейчас, ребятки, все будет, я попробую исправиться, и мы выполним эту миссию, поверьте мне, то ничего сложного, по идее, нет, но впредь, ребят, кто будет проходить, будьте внимательны, то есть у этого мастера клинка очень сильный... Очень-очень сильные способности. И он, как видите, очень сильно может нас всех нагнуть, как это сейчас и произошло. Так, вот сюда вот если зайти, что тут можно обнаружить? Я вижу, что здесь секретный проход. А в секретные проходы друзья, надо заходить. Сейчас я попробую героя восстановлю. Куда стрелять? И мы заново постараемся прогуляемся в отдельное место, друзья. Вот сюда вот. Я сюда, кстати, не заходил. Я не помню, что здесь можно найти. А... Мы знаем, что во всяких разных местах, вот типа здесь у нас был дракон по бочка, да, здесь по-любому что-то тоже есть. Поэтому, ребят, не, не бойтесь, заходите в скрытые области и исследуйте, потому что предметы, особенно в компании, я они чей? с нами переносятся а, через всю Куда компанию, какие мы возьмем. То есть, вот, например, собрал я своим Артасом сейчас некоторое количество предметов, они у меня будут идти с ним а, до конца этой компании. Так, секундочку, друзья. Так, ну что ж, вот мой герой восстановился уже. Все, ребятки, пойдет. Сейчас у нас гораздо лучше, чем было до этого момента. Подожди, подожди, сейчас будет тебе цель. Сейчас все тебе будет, уважаемый стрелок. Ну что, где наши пехотинцы? Пехотинцев, ребят, ждем. Нам танки тоже нужны. Танчить обязательно должен кто-то. Потому что иначе нам не сдержать. Просто натиск врагов, которые нас могут ожидать в, тем, в том затененном уголке. Ну что ж, вот наши все пехотинцы практически подошли. По Я думаю, вас. пока что нам достаточно Отличный будет, план. чтобы развить Разумеется. этот уголок. И пойдемте, Конечно. ребят, выдвинемся уже проведаем. Мне отлагу. очень интересно проведать Вступ вот эту века. область и узнать, что же здесь находится. Что же нас там ожидает, да? Ждешь приказаний? Тогда догоняй, братишка. Мы уже все давно выдвинулись. Наш артес готов рвать и метать да а, во благо своего, как говорится, альянса. Ну что ж, идем, ребятки, проверить, что же здесь за углом нас ожидает, Продаваем. да? А что нас там ожидает, мне же самому света. интересно Я что-то не помню, сюда заходила или нет А тут Отличный у нас, ребят, класс. всего лишь навсего Теперь Небольшая кучка гнолов Которых, наверное, можно было и не света, трогать блядь, На самом блядь, деле, потому син. что, ну здесь Плазу. что у нас Лечебное зелье одно, да Ну оно бы мне пригодилось, но я бы не сказал Что так, так критично ловец. прям, да Все, ребят, выходим, а здесь у нас что у них было У этих гнолов Здесь тоже какой-то закуток, но ну, тут, ребят, ничего такого серьезного Конечно. нет. Разуме Пойдемте, есть. ребята, расшатаем уже этого бугая, который нам навалял Твоя сейчас, да? Опроводка. И сейчас очень важно нам Отличный выявить, план. где же настоящий, Разуме. а где же фальшивый герой. За То есть, да, зелье лечения нам, думаю, пригодится. Пригодится Конечно. обязательно. Сейчас нам главное определить, где же настоящий мастер клинка, потому что он у нас отхилился, За и он и имеет свойство у нас... Очень такое интересное раздваиваться, размножаться и так далее. Как хотите называть Так, ну что ж, подходим, значит, сначала вот этой конечно. пачечкой. Посмотрим. Выманим его. Так, он сейчас у нас распределится. Ага, и вот. Мы, ребят, видим, где у нас настоящий мастер клинка. Отойдем. Конечно. Отойдем. Вот он, ребят. Вот, вот этот вот точно настоящий. Крутимся и смотрим. Конечно. Так. А зря я это сделал, конечно же. Вот он, ребятки, настоящий мастер клинка. И это все-таки не рай. он был, да? Тогда вот этого посмотрим еще. Отличный план. Так-так-так, держим свои ниндзя, Вот он походу, да? Вот он, вот он, настоящий. Я вижу, от него дамаг идет, да, вот он, ребят, Сейчас мы его расшатаем. Он опять разделился. Но я так понимаю, что вот он. Нет, это не он. Так, нет, это тоже не он. Да, сложно на самом деле его убить. Все, ребят, нашли мы настоящего и уничтожили. Сложновато, да, друзья. Поэтому будьте внимательны при бое с этим противником. Очень коварный Ты достаточно противник. мой мальчик? Люди запомнят эту победу. Не знаю, утро. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые традиции. Но мы победили их демонов давным-давно. Возвращаемся домой. У нас был тяжелый день. Ну что ж, ребятки, вот такая вот миссия. Вот так вот мы славненько отыграли. Ну и, конечно же, я буду в дальнейшем прох я буду в дальнейшем продолжать прохождение замечательной кампании в Warcraft 3 и Reign of House, но для этого, ребятки, нужна ваша поддержка. Давайте наберем на это видео хотя бы 100 лайков и давайте наберем хотя бы 50 комментариев. Для меня это будет, ребятки, очень сногсшибательная мотивация для дальнейшего а, запила видосов по данной, ребятки, игрушечке. Ну естественно, кому, ребят, нравится а, то, что я делаю, поддерживайте меня всеми возможными способами. Хотя бы просто, ребятки, смотрите, я многого не прошу. Обязательно будет продолжение... Обязательно ждите, обязательно, ребятки, услышимся Играйте в, тот, в самые топовые игры Всем приятного геймплея Еще увидимся